Я сестра Марусова Владислава Викторовича. Хотела бы рассказать нашу, так сказать, семейную трагедию, в общем, про моего родного брата, которого я очень люблю. Мы с Ладом жили здесь, в Москве, два года. Это было 2018 год. В сентябре ему нужно было уже поступать. Вот. И это все случилось в июле. Прилетела из Иркутска малая Анна, которую он знал до этого, и, то есть, естественно, соответственно, знала ее и я. Аня рисовала, Аня знала иностранные языки, то есть она, ну, не глупая девушка была. Мы, опять же, в Иркутске встретились с ней случайно, она меня пригласила в гости, на что я сказала хорошо. Жили мы довольно-таки близко, у нас, оказывается, дома рядом были. Вот, и все, я, то есть, пришла к ней домой, и она мне начала рассказывать свою вот историю, как у нее все происходит в жизни, что вот она как оказалась в этой большой, красивой квартире в Иркутске. То есть она говорит, я познакомилась с очень влиятельным, богатым человеком, можно говорит, сказать миллиардером. Я говорю, тебе повезло. Она говорит, ну не знаю, насколько как бы повезло. Я говорю, а что, ну, как бы у тебя есть квартира, у тебя есть хорошая машина, то есть ты не работаешь, постоянно путешествуешь. На что она сказала, ну, это все не так просто мне досталось, и как бы достается. Она ничего не боялась, она была такой открытой, то есть раскрепрощенной. И как раз, вот, что устраивало вот этого миллиардера, так как он, ну, такой немножко пошловатой наружности, что ли. Анна рассказывала, как они устраивали игры БДСМ, допустим. Он привозил какие-то веревки, она говорила, то есть он там узлы какие-то завязывал. Черный Сергей Васильевич, он у нас вообще на самом деле про него никто не слышал. Про него никто не слышал, про него никто не знал, пока не случилась вся вот эта вот ситуация. Я все узнала, кто это такой Черный, с Аниных слов. То есть есть такой небольшой город у Соли Сибирская, где завод, который добывают соль, и директором как раз таки вот этот вот черный магнат как она его называла. То есть Анна была у него как собственная секс-рабыня. Ну, можно так сказать. В общем, Анна предложила Владу открыть ресторан, то есть чтобы он был управляющий. Пообещала ему очень хорошую зарплату. Он говорит, я тебе доверяю, у меня ближе никого нет. Он улетел в Иркутск в июле. Они начали с ней работать, то есть закупать мебель, оборудование, внутри делать какой-то ремонт. Анна готовилась к этому открытию ресторана и позвонила своей знакомой бар баристу, то есть которая девушка разбиралась в алкоголе. Вот они назначили встречу с Анной в каком-то ресторане, то есть в пабе. Влад был на тот момент уже в Иркутске, то есть он возил Аню как был, ну, типа водителя, то есть он не употреблял алкогольные напитки, в принципе, что ее это и устраивало. Влад ни о чем не думал, то есть он взял Аню, повез ее в ресторан, девочки сидели, отдыхали. Из этого ресторана они хотели потом уехать в другой ресторан, потому что им стало скучно. Они вот сидели в этом пабе, это вот девочка, которая была Анина знакомая, она, то есть, осталась в пабе, а, получается, Влад и Анна, они уехали. Как бы сначала они направлялись домой, но по пути домой, к дому Аня сказала, «Слушай, я, говорит, не хочу ехать домой, у меня, говорит, такое состояние, я бы, говорит, поехала в Листвянку». А Листвянка от у нас, ну, в пределах часа, наверное, езды. Вот, ну, на что Влад, как бы, сказал, ну, хорошо, потому что она была выпившая, и, как бы, с ней какие-то там споры... Ну, то есть они были бы неуместны. Мой сын, значит, на машине приехал сюда с девочкой, с Аней малой. Было это примерно в 5 утра. Машину они припарковали вот в этом месте. Аня попросила Влада остаться в машине, так как она сказала, что она хочет побыть одна. И сказала, что я, говорит, хочу зарядиться энергией. И как бы вот этот отель был ее любимым местом. Потому что Влад как говорил, что они сюда приезжали неоднократно. Машину они поставили вот здесь. Машина была у них Porsche Macana. Прямо напротив беседки. Вот поставил он ее здесь. Напротив беседки. Беседка находится вот. В этом месте. В этом месте она вот в этой беседке она сидела. И он остался в машине, ну, сами понимаете, 5 утра как бы он всю ночь провозил ее с подругой по кафе по иркутским они там пробовали винную карту она хотела видать свой ресторан ну, он задремал в машине сказал говорит ну, где-то минут 15-20 потом говорит когда ну как пробудился вышел Аня не говорит не было беседки он говорит, думал что он куда-то спрятался начал бегать ее искать кричал ее, аня аня Аня, нигде говорит ее не было он нашел кроссовок вот здесь вот все произошла эта трагедия лад Изначально, когда он нашел ее уже в воде, она лежала лицом в воду. Ну, в воду он начал вытаскивать. Я как поняла, что уже и волны уже ее ну, туда уже, уже ну, тащили как бы подальше. Он начал делать Влад, ей искусственное дыхание. Ну, понял, что она уже мертва, и он один бы ее отсюда никак бы ее не поднял. И он побежал вот в этот отель. Там работала девочка администратором как раз в это утро. Она помогла вызвать ему скорую помощь, МЧСников, полицию. И Влад попросил показать камеры. Ну, что там было, ну, как бы видно по камерам. По камерам ничего не показали. Влад позвонил мне и сказал, что Настя, говорит, погибла Аня Малая. Я говорю, как погибла Аня Малая? Он говорит, мы поехали с ней в Листвянку, а она спрыгнула. Но ну, это была Владовская такая версия. Я говорю, что случилось? Он говорит, я не знаю, говорит, что у нее случилось, но последнее время они очень сильно ссорились, ругались с Сергеем, но это все было по телефону, по СМС. Когда приехали МЧСники, милиция, все приехали, зафиксировали несчастный случай. Влад был совершенно в трезвом состоянии, он нас вообще не пьет. Ну, у него, естественно, взяли на все показания, эти пробы взяли. И что еще? У него не взяли никаких под ногтями, никаких эпителий, ничего, ни одежду не взяли у него на экспертизу, вообще ничего. Потому что на, на Ане не было следов насильственной смерти. Дело у нас вела следователь Дарья Владимировна Севолодская. Она 4, 4 месяца... Как бы шло дело, и меня допрашивали и Влада. Она мне сказала, что дело, говорит, закрыть не могу. Я знаю, что, ну, Влад не виновен, говорит, и, а Черный не дает закрыть дело, потому что, говорит, постоянно привозит какие-то бумаги. И что интересно, он начал сам собирать на Влада всевозможную информацию. И вот в дальнейшем начались у нас вот эти все, как говорится, гонения, что происходило в нашей жизни. Это, конечно, вообще было ужасно. С нашей жизни сейчас происходит то, что в данный момент. Этот человек испортил нам абсолютно всю жизнь, причем всем, вот. Я переживаю очень за маму, у нее проблемы начались со здоровьем. Последователи прям пожизненно просили, чтобы его пожизненно дать. За что? предлагали ему 109 статью, говорит, ну скажи, что ты хотя бы говорит, ее толкнул. Он говорит, я пальцем к ней не прикасался, я говорю, зачем я буду себе брать то, что я ничего не делал. Получается, что можно просто у человека говорить так, что мимо будешь проходить и тебя, на тебя такую историю составить, что ты пожизненно будешь в этой тюрьме сидеть. У нас так и получилось.